Ее развитие является главным приоритетом нашего королевства. И нам нужно, чтобы он приложил к этому все усилия. И раз это поможет... Вы дадите право на присвоение титулов? Есть. Хэй, ребята, любите смешные и горячие аниме а также откровенные аниме-сцены, тогда подписывайтесь на Хикет. Там вы найдете самые жаркие смешные аниме приковы, которые обязательно поднимут ваше настроение на весь день. Так чего же ты ждешь? Переходи и подписывайся на канал по ссылке в описании и подсказке. Ну, обычно я всем говорю, что мне совсем-совсем не интересно. Вот так. Ну да, если играть во всякую парну. Если играть во всякую порноху, как я, то начинаешь верить, что девчонки сами готовы на тебя прыгнуть. Синтезирование яда? Стоит проверить, как оно работает. Прошипчи. молитву. А затем твори. Визуализируй. Поехали! Синтезирование я да. Что ж, такова жизнь. Но ты спасла меня. Я сделаю все, если это поможет тебе. Но если. Это просто притворяется Лилиан Вайнберг. Я убью его! А, вот и все, мы влюблены. Вот это везение! Полковник Халин, а болтус тут только она. Что тут у нас? Письменный экзамен? <свист> ага, не зря его завалили. Вы гляньте на эти ответы. Это определенно древние руны. <свист> древние руны значит. И каракули-то? Не знаю. Чего? А ты за языком не следишь? Это Йому, мой дорогой друг. Более того, он еще ученик моего наставника. Ну и что с того? Эй, Йому! Тебе, наверное, надоело выслушивать насмешки. Даю свое разрешение! Покажи-ка ей все, чего стоишь! Так стоп, начальник! А кто вчера говорил, что не будет нападать? Виновница, ты. Что? Почему? Я даже почерк изменила. Вот, посмотри на свою Б. Лишь ты одна пишешь ее прописной. Я недостаточно знаю, чтобы различать вас по лицам. Но вот ваш почерк видел чаще, чем мне хотелось бы. Я упалась! Не могу дышать! Что? Я сопала тебе в душу? Нет, просто зад тяжелый. Что сказал? <свист> Все Награда и перерыв окончились. Ну и как оно? Мягкая! Как пахло? Как же я завидую! Тоже так хочу! И Мора, ничего ты... им не говори. Мия, Мура... Чего тебе, президент? Ты что делаешь? Так и думала, он способен только трусики воровать. Мерзавец, который не моргнув глазом ударит женщину ногами. Мерзума, мерзума, мерзума! Будь я героем аниме или игры, Су, девушки уже начали бы вешаться мне на шею. <звучит> Запиши, мой идеи. Можешь сама засаду устроить. Ни за что! Моя совесть при мне. Давай в соло. Ты правда, девушка? Если горячо, можешь остаться со мной. <звучит> я его сейчас на месте прибью! Решиться! Решиться! Решиться! Ой. Смотри так, но можешь пофантазировать об этом. Что? Что ты хочешь сказать? Неужели вы недовольны условиями моего заказа? Страшно. Но я не могу проиграть ему. Я должна... Успешно договориться с ним. Извините, я не справилась. Неудивительно. А эти с резинками? Да, а, так а хранят Джоды. Он раскололся. Минералы образуются внутри камня. Если не ошибаюсь, тут где-то можно самой расколоть Джод. Раскалывание для всех желающих. Можешь продемонстрировать свой стальной кулак. Честно говоря, комплимент вышел грубым. Ого, говорящий крокодил. Интересно, сколько он стоит? Он ведь твой питомец, да? Что? Ты Ваше кто? Высочество, Джинва. господин Джинва! А, а, ну, господин Джинва? Будьте так любезны. Закройте окно после нашего ухода. Госпожа посол. Надеюсь, ты готова к поездке в Гиделлан. Только язык не прикуси. А, Подождите, я, я еще не готова! Настроих никто не одолеет. Вот же ж блин! В одной команде ведь я с вами не сражусь! Абита, обидно! Хочу с первой дуэль! И с Дэви еще раз! Ты меня слышал? И чего тебя так подраться-то тянет? Ну так если с сильными драться, сам сильнее станешь. И это все? А есть другие причины? Но это еще лучше! Да, ты права. Сад, которому 5000 лет с цветами и растениями, считающимися вымершими. Это куда важнее древней магии. Реджина Вавилон, которая построила эту башню, была настоящим гением. А еще извращенкой, создавший слуг, который показывает свои трусики. Хочешь сразиться с сильным мастером боевых искусств? Ну да. Что-то мне стало интересно. Есть какие-нибудь знакомые? Как там? С Чиранка я! Вот, я даже бананчиком поделюсь. Не клади его туда! Удачи сегодня. Знаешь, я ненавижу криворуких соперников. Элита страшна. Ты уж извини. Ты чего издеваешься, как я, маскотина? Я совсем не криворукий. Знаю, знаю. Хотя вот он криворукий. Зачем ты так грубый?